Он говорит, да, машина старая, амортизаторы плохие, глушитель плохой сиденье отваливается сейчас только посадил женщину на заднее сиденье, на все она такая толстая у нее в этот день украли сумочку а в сумочке были очки и деньги, она без очков видит хорошо, ее постригли в парикмахерской плохо и покрасили по разному, а она это все видит и еще у нее значит этот дверцы я ей прищемил, пальто прямо так по асфальту валяя она на, у нее на коленях помидоры, все потекли на рынке, она взяла, и еще у нее муж запил, деньги все пропил, и своей дочкиной, она вообще мечтала жить в Греции, и выйти замуж за грека, и жить в Афинах, а вышла за этого, и живет в Кисловодске, а едет она в налоговую, потому что дача сгорела вместе с гаражом, и с ее в Таврии, в которую она не может влечь, и обещала убить диетолога за то, что он дал ей эти таблетки, и еще никого нету. И вдруг нас останавливает гаишник. А он в ГАИ лучший ГБДДшник, и в ГБДД лучший гаишник денег не брал взяток, никаких дел, всегда до суда доводил. И у него еще в этот день тронер родилась. И он вообще первый у в в ГАИ на доске почета висит и в хоре, и в этом в телевизионной игре «Хочешь быть миллионером? Тысячу выиграл!» И он говорит, «Ребята, вам туда не надо...» Он еще одно дело хотел доброе сделать. «Вам туда не надо, вам надо в объезд!» Туда говорит, вы поедете? Вот сейчас вот вдоль реки прямо на шлагбаум упрете, обратно на 180 градусов вы в туннель, ну там все тонут, поэтому вы двери не закрываете, чтобы оттуда можно было легко выскочить. И прямо в туннель, ну туда не надо, и прямо на мост. Ну а осторожно, потому что встречный поезд, поэтому по вниз с обрыва не доезжает трех метров с потушенными фарами, потому что попадаете на танкодром, они думают, что это мишень, поэтому проскочите между гусиц, попадаете сразу на мину поле и сразу туда выезжаете вниз. Там у вас паромщик, это свой в доску, у него паром из досов с ним вы найдете общий язык, потому что он глухо глухонемой. И на половину реки он вас завезет, потому что он на полставки. А там с той стороны выйдет другой паромщик, но он вообще не работает. Поэтому туда приедете в заповедник, там выйдет человек на лошади с ружьем, стрельнет два раза, это лесник. У него больше патронов нет, так что поезжайте, я говорю, к чему ты мне это рассказываешь? Он говорит, к тому, что говорит, погода опять портится, снег говорит. Короче говоря, ребята, этот номер метражный, если по телевидению пройдет следующий номер, когда была непогода, когда снег был, когда грязь, я его второй раз повторю.